Очередным сюрпризом декабрян стало принятие поправок в закон о полиции. Самый большой резонанс у людей вызывала поправка, разрешающая полицейским применять оружие при дополнительных основаниях. Например, если покажется, что вы собираетесь напасть на него, и в кармане у вас выделяется не смартфон, а пистолет. Сейчас это разрешено делать в 12 случаях, включая защиту себя и граждан-посягательств. Освобождение от заложников и отражение групповых нападений. К слову, подобное уже много лет действует в Соединенных Штатах Америки. Законодательство не дает четкой формулировки. Каждый штат и округ определяет сам полномочия сотрудников полиции. Обобщает их одно – полиция может открыть огонь лишь в том случае, когда действие преступника угрожает его жизни или жизни окружающих людей. Насколько высока угроза, определяет сам полицейский. Также среди граждан России вызывает опасения пункт законопроекта, гласивший, что за действия, совершенные полицейскими при исполнении служебных действий, ответственность снимается. Рассмотрим на примере. Полицейский решил, что вы угрожаете его жизни, и он выстрелил. И тем самым нанес тяжелые или непоправимые последствия вашему здоровью. А может быть даже лишил жизни. А вы были ни в чем не виноваты. Согласно этой поправке сотрудник полиции за эти действия не предъявили бы обвинений. В той же Америке каждый случай применения оружия полицейским рассматривается в суде. И только суд решает, правомерны ли были его действия. А теперь выдохнули. Обе эти поправки не утвердили финальной версии законопроекта их нет. Так что же в итоге изменилось в законе о полиции? Первое. Сотрудникам полиции разрешили вскрывать автомобили без присутствия владельца. Именно в следующих случаях. При подозрении в совершении правонарушения для спасения жизни или проверки сообщения о готовящемся теракте. Владелец автомобиля узнает об этом в течение суток. Уведомления о вскрытии собственнику могут отправить почтовым отправлением в виде телефонограммы или по электронной почте, либо сотрудник полиции вручит его лично. Здесь у людей возникает множество вопросов, например, как полиция быстро уведомит о вскрытии. Письма у нас идут долго, и если вообще дойдут, то можно отметить этот день в календаре красным. Телефонных номеров может быть у человека множество. Это не ограничено законодательством, и что они будут обзванивать каждый. Дело в том, что полиция просто не может бросить скрытую машину. Они обязаны обеспечить сохранность имущества. Поэтому, когда им придется реально дежурить в машине, они, скорее всего, позаботятся об этом и быстро дозвонятся вам, либо придут домой или на работу. И в их интересах как можно быстрее снять с себя ответственность. Обсуждения этих нововведений идут до сих пор на разных форумах. И там люди спрашивают, а что же насчет 35 статьи Конституции? Она как раз о неприкосновенной частной собственности. Дело в том, что Конституция действует только до тех пор, пока нет угрозы жизни и законным интересам других людей. К примеру, право на свободу у нас тоже есть у всех. Но если пойти и что-то украсть, то это право можно лишиться, не так ли? Хорошая новость. В поправках нет ни слова о а снятии ответственности за причинение вреда автомобилю при вскрытии. То есть, по-хорошему, можно подать в суд и запросить компенсацию. Другой вопрос. Получится ли выиграть дело? Вот что думают по этому поводу люди. Они вскроют машину, положат, что хотят, а потом попробуй, докажи, что не твое. Вот где открывается широкая дорога для мародерства среди полиции, подброска наркоты, прочих вещтоков, с помощью которых неугодных людей властям прессовать и предъявлять обвинения а ориентировки, по которым они вломились в квартиру можно и потом дописать тем самым, оправдывать свои противоправные действия и подозрения это все называется одним словом, кто не с нами, тот против нас второе полицейским также можно будет проникать на частную собственность для задержания лиц, застигнутых на месте преступления или, если для этого имеются основания Например, показания свидетелей. Сейчас это разрешено только если человек имеет статус обвиняемого и по делу происходит судебный процесс. Обращаю ваше внимание, что здесь ответственность от полиции также не снимается. В течение суток они должны сообщить прокурору о проникновении в частную собственность и также выслать уведомление собственнику жилья. А пока собственник не вернется в свое слегка покоцанное жилище. Полиция обязана сохранить его в неприкосновенность. Поэтому, если владелец улетел в отпуск, а его квартира в это время взломали, ну чтобы остановить опасного преступника, он может рассчитывать на сохранность жилья, а если что-то пропало и так далее, может потребовать возмещения ущерба. А я поддержу этот закон, так как мы оказывались по другую сторону, когда незаконно удерживали человека, а приехавшая полиция только разводила руками. Пока нам дверь не откроют, мы войти не имеем права, ломать и прочее нельзя. Согласна, если действительно есть необходимость, есть нарушение. А если это будут использовать как очередную лазейку, если кто-то просто имеет зуб на другого или нужно подставить неугодного системе активиста. Вариантов много. И у нас, как всегда, будет из крайности в крайность. В этой поправке есть доля разумного. Представьте такую ситуацию. В соседней квартире целый день слышны крики о помощи. Есть подозрения на похищение человека или иные преступные действия. Полиция приезжает на вызов, но дверь никто не открывает. Раньше сотрудники правоохранительных органов не взламывали дверь и ждали, пока им откроют. Теперь это будет разрешено и, возможно, спасет чью-то жизнь. Но может быть и другой исход. Ваш сосед оглох и смотрит телевизор на максимальной громкости. Возместят ли ему ремонт или замену дверей И на кого повесят ответственность? Также, судя по законопроекту, полиция сможет оцеплять не просто участок, а целую территорию, если там произошло некое происшествие. Например, в моем подъезде обнаружили наркопритон, и домой я смогу попасть только после тщательного досмотра с сотрудниками полиции. Кстати, здесь полицейским также расширили полномочия. Теперь досматривать граждан и их личные вещи, они имеют право. Не только при подозрении на владение оружием, наркотиками и другими запрещенными веществами, но и при подозрении в хищении. В числе других нововведений. Право требовать от обращающихся к ним людей назвать свое фамилия, имя, отчество. И наоборот. Полицейским разрешили сначала применить силу, чтобы остановить преступническую или правонарушительную деятельность, и только потом представиться. В некоторых случаях это звучит логично. Иногда остановить преступника важнее, чем вести с ним переговоры. В целом поправки не такие уж и страшные, как их малюют и обсуждают на форумах. Другой вопрос, как они будут исполняться. И не станут ли сотрудники полиции применять и трактовать закон с выгодой для себя? А что вы думаете об этом нововведении? Поделитесь в комментариях под видео.